Целует свою жен... э, невесту. The groom kisses. Видите, стрелочка на S. Прибавляется S. His свою bride невесту. The groom kisses his bride. Ничего сложного, как видите, нет. Это второе правило изменения английских слов. Утверждение настоящее время. Время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 Моего брата автомобиль. My brothers K. В конце S говорит о принадлежности. Как, скажем, моей матери машина. Или это машина моей матери. My brothers K. Моей матери машина. Вот и все. Ничего сложного нет.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 шопинг, покупки, еще какое-нибудь слово возьмем э, бегать как туран, а как будет бегание по-русски, оно как-то не звучит бегание, но это то, что нужно в английском running, туран бегать run. running бегание, вот и все. Если читать будет турит, то чтение как будет правильно reading Reading. Читать to read. Чтение. Reading. Итак, путем прибавления окончания ink можно получить существительные. Пятое правило ⁇ изменение английских слов. Еще раз э, прибавление к любому глаголу ink. Мы получим депричастие. Если мы говорили, что плавание, swimming, swimming, это все правильно, ту swim, плавать, плавание, swimming. Но, чтобы получить геи причастие, можно сказать swimming и подразумевать, что это плавающий, плавающий предмет, плавающий ребенок. Понимаете, да? То есть... Это слово ⁇ Свиминг ⁇ может выступать одновременно как ⁇ существительное плавание ⁇ а может как ⁇ деепричастие ⁇ Свиминг ⁇ плавающий ⁇ Дальше, вот, например, ⁇ Цветущая яблоня ⁇.⁇ Цветущая яблоня ⁇ Как мы скажем? ⁇ Эблуминг ⁇ Окончание ⁇ Инг ⁇ это идея причастие ⁇ Цветущая, эблумин, apple ⁇,⁇ Цветущая яблоня. Путем прибавления инк мы получаем ⁇ цветущий, ⁇ растущий ⁇,⁇ там бегающий ⁇,⁇ прыгающий ⁇,⁇ читающий ⁇ и так далее. ⁇ эблумин, apple ⁇,⁇ Цветущая яблоня. Шестое правило изменения английских слов. Если мы к правильному глаголу, к правильному глаголу прибавим окончание и то этот глагол будет в прошедшем времени. Например, работать как будет to work. ходить как to vock, пешком имеется в виду. Вот. Или, э, значит, э, «смотреть», «to look», тоже это все глаголы правильные. А как мы скажем «смотрела» или «он смотрел» в прошедшем времени? Путем прибавления окончания «иди». «Она смотрела», «she looked», «смотреть», «to look», «она смотрела», «she looked», в конце добавляем глагола «look», добавляем окончание «иди».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 Кроулит ползала. Видите? Кроулит ползала. Кроулит ползала. Вчера как будет? Yesterday. Бабочка. A butterfly. Butterfly. Кроулит. Кроулит. Ползала. On my fingers. На моих пальцах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 Итак, седьмое правило. Это изменение неправильных глаголов в прошедшем времени. Например, неправильных глаголов, я имею в виду. Например, мы видели их на балу. Как мы скажем? We saw. Мы видели. Их. At the ball. At the ball. На балу. We saw them at the ball. Это глагол. Видеть. Это вторая форма в прошедшем времени. Saw. Глагол неправильный. Имеет три формы. Видеть. See. We видели или видел или видела или видело это прошедшее время это со или множественное число видели ви со them это the восьмое правило изменение неправильных глаголов в английском языке это неправильный глагол и его изменение, которые происходит в перфекте, в завершенном или совершенном действии, когда имеется результат, когда-то что-то совершилось в настоящем времени, связанном с настоящим временем, в прошедшем времени, когда что-то сделано или совершилось к какому-то моменту в прошлом. И это действие, которое будет совершаться в будущем, к какому-то моменту в будущем времени поэтому здесь используется третья форма глагола неправильных имеется в виду это глагол. ну, например, глагол падать to fall в прошедшее время fell и третья форма глагола fallen то есть Здесь имеется в виду перфект в настоящем времени. Человек говорит, смотри, самолет упал в реку. То есть действие происходит в настоящий момент времени. И оно завершенное. Уже свершилось это. Результат имеется. И поэтому глаголы здесь, это восьмое правило, они меняются по такому принципу, когда есть результат когда есть неправильный глагол, то используется перфектное время итак, как сказать смотри, самолет упал в реку. look, смотри the plane самолет has fallen имеется, упавший или упал has fallen куда